Делают, но... На зеленом фоне хорошо посоркили. Ну пока голубой ключи. Нет, синий непоколеб. Красный тоже. На зеленым и вот на лемах, вот по Красный надо когда скиннее.